Если у вас есть картофель и яйца, то приготовьте омлет с картошкой. Меня ему научила свекровь. У меня испанская свекровь. Вот она меня научила, как готовить быстро и легко такой омлет. Получается очень вкусно. Готовится все просто. Понадобится 3 картофелины и 4 яйца. Я взяла 4 картофелины, потому что они у меня мелковатые. Яйца у меня крупные. Также нам понадобится лук. Лук это по желанию, можно готовить без лука, если кто-то не любит. Из данного количества продуктов получится такой небольшой средний омлет. Если вы готовите на большую семью, то удвойте пропорции. Картофель сначала очищаем и нарезаем как можно тоньше. Можно нарезать просто тоненькими пластинками, либо как я, я нарезаю тоненько вдоль. И затем очень-очень тонко поперек. Таким образом, картофель прожарится намного быстрее. Так, и теперь приступаем к обжарке. Хорошо нагреваем сковороду. Обжаривать омлет мы будем в сковороде. Наливаем достаточное количество растительного масла. Обычно испанцы наливают еще больше. Но я считаю, что и так получится очень жирно. поэтому я наливаю примерно вот такое количество. Этого будет вполне достаточно. Ждем, пока масло хорошо разогреется. Диаметр моей сковороды вот внизу он 20 см, а сюда кверху 22 см. Ну, вот на такое количество продуктов подойдет сковорода примерно 20-22 см диаметром. Вот сейчас у меня огонь сильный масло хорошо разогрелось уменьшаем огонь до среднего и выкладываем картофель картофель хорошо перемешиваем я вижу что масла недостаточно добавлю еще немного вообще испанцы добавляют прям вот так вот чтобы картошка плавала в масле но я этого делать не буду потому что получается и так жирновато. Плотно накрываем крышкой и оставляем до готовности картофеля. Картофель должен стать таким, как бы немного мягким. Он не должен слишком подрумяниваться, поэтому следите, перемешивайте регулярно. Пока картофель у нас обжаривается, нарежем лук. Я возьму только половину лука. Лук берите по вкусу, можно готовить то же самое без лука. Кстати говоря, моя свекровь готовит сразу два таких омлета, тортильи. На испанском омлет с картошкой, называется тортилья. Она готовит сразу две, один с луком и один без лука. Потому что в семье не все любят с луком. Лук тоже нарезаем как можно тоньше и мельче. Прошло 5 минут. Открываю крышку и перемешиваю картофель. Я вижу, что картофель уже дошел до полуготовности, так как я его слишком мелко нарезала. Он у меня приготовится два раза быстрее, чем если бы мы его нарезали покрупнее. И теперь сюда добавляю лук. Еще раз перемешиваю. Картофель пока не солим. Огонь у меня вот такой, немножечко ниже среднего. Ориентируйтесь по вашей плите. Закрываем крышкой и оставляем еще минут на 5. И в это время займемся подготовкой яиц. Берем вот такую миску. Мисочку берите побольше, чтобы сюда потом вместилась вся картошка и выбиваем сюда 4 яйца, яйца солим, перчим, соль-перец по вкусу и просто взбалтываем венчиком, можно просто обычной вилкой, не взбивать, а взболтать, это тоже важно. прошло еще 5 минут открываем картофель еще раз перемешиваем вот я вижу, что у меня картофель уже готов он уже очень-очень мягкий Смотрите. сейчас я вам покажу посмотрите вот уже картофель легко натыкается на вилочку уже мягкий за счет того, что мы его нарезали очень мелко картофель приготовился в два раза быстрее вот это такой секретик Который поможет сэкономить время и которым поделилась со мной моя испанская свекровь. И теперь перекладываем картофель во взболтанные яйца. И все немного перемешиваем. Все очень-очень просто. Получается такая вкуснятина. Вы просто обалдеете. И что мы делаем дальше? Дальше берем ту же самую сковороду. Если у вас какие-то подгорелые места остались, то их желательно убрать, чтобы у нас ничего не прилипло. Можно добавить еще немного растительного масла, можно этого не делать. И теперь сюда выливаем нашу массу. Формируем омлет. Вот так немножечко все подравниваем. Никакого молока, ничего больше сюда добавлять не надо. Только картофель и яйца и лук если вы любите все и снова отправляем сковороду на огонь огонь делаем маленьким сверху накрываем крышкой и оставляем обжариваться сначала с одной стороны далее открываем крышку немного вот так вот проверяем хорошо ли схватился наш омлет сверху накрываем сковороду тарелкой и аккуратно переворачиваем Смотрите, какая красота получилась. И перекладываем омлет снова в сковороду. Аккуратно. Делаем это аккуратно. Накрываем крышкой и обжариваем еще 2-3 минуты на маленьком огне, чтобы омлет у нас хорошо прожарился с другой стороны. Друзья, наш омлет полностью готов. С пылу с жару перекладываем его на блюдо. Посмотрите, сейчас я вам отрежу кусочек, посмотрим, какой он у нас получился внутри. Получается очень-очень вкусно, я очень часто готовлю такие омлетики. Конечно, в духовке все это намного полезнее, но такой омлет готовится именно на сковороде. Смотрите, это вкусное сочетание картошки с яйцами, с лучком.